Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money. Дорогие партнеры, я хочу поздравить вас со вторым днем весны. Весна пришла, зима наконец-то отступила, и весна дает нам новые возможности. Я хочу сегодня вам немножко рассказать самое весной, как вы сами знаете, открывается а, окно возможностей. Это короткий период времени, в котором все работает именно для вас намного эффективнее и быстрее. Главное, не проспать это окно и взять из него по максимуму. А я проанализировала 10 последних лет и поняла, что именно март месяц, это март а именно месяц с окном возможностей. В этот месяц Конверсия увеличится, увеличивается по во во всем буквально фронтам. И кто не знает, что такое конверсия, это в интернет-маркетинге это отношение числа посетителей сайта, выполняющих на нем какое-либо целевое действие к общему числу посетителей сайта. Может, весна так влияет после холодов, я не знаю, но... Я думаю, что я найду ответ на этот вопрос. Что надо сделать в это время? То есть в марте, ребята, настроить свой тотальный фокус именно на свой бизнес. В мае можно сделать замедление, а вот март весь приоритет на, именно на ваш бизнес. Нам некогда прохлаждаться, нам надо протестировать новые гипотезы в трафике, включить поиск новых партнеров или инвесторов. Кстати, за инвесторов я сегодня втык получила от админа. Ребята, привлекайте инвесторов. У нас есть очень хорошие, шикарные инвестиции. Ну и каждый день по плану, работать именно по плану. Каждую неделю стремление к отдельной цели. Надо сделать финансовое планирование, структурировать правильное свое время, организовать все, что забирает энергию отбросить, ограничить это все полностью. Это токсичные люди, вредные привычки, глупые мысли, пустые разговоры и так далее, и так далее. Дисциплина, ребята, творит чудеса, но мир уже не будет, как и прежде. Тренируйте на многозадачность. Дальше будет еще сложнее. На вершину дойдут только те, кто умеет адаптироваться под новые реалии. Вы сами прекрасно видите, что интернет не стоит на месте. Он с каждым днем все развивается и развивается вместе с ним, и мы должны развиваться. Ребята, важно, тренируйте свой, свой мозг. Мозг – это тоже это та же самая мышца. А поглощайте жадно новые знания, ставьте задачи, создавайте новые достижения. Лично я не собираюсь уходить в отпуск или делать какие-то каникулы. Умение ежедневно бить в одну точку приносит гораздо больше результатов, чем другой ну, ключевой навык. Поэтому, ребята, начнем презентацию с того, что наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами между собой. Мы не криптовалюта и мы, конечно, не хайп. Мы инвестиционно MLM-проект. У нас есть очень большие преимущества перед другими проектами. Но начну с того, что регистрация вывод денежных средств у нас и перевод между партнерами подтверждается в обязательном порядке через вашу почту. Почта должна быть в обязательном порядке в Google или Яндекс. На другие письма, просто на другие почты письма не приходят. Ну и, как вы, наверное, уже знаете, у нас произошло немножко обновление. У нас добавлено в профиле... Страничку обязательно пропишите, каждый в кабинете свою страничку для ВК. Это нужно, ребята, для ваших же партнеров, чтобы ваш новый партнер мог связаться. Правильно пропишите свой скайп в обязательном порядке. Проверьте, правильно ли написан номер телефона. И, естественно, проверьте, конечно, правильность на прописании ваших кошельков, куда вы будете выводить свои денежные средства. Ну, а новые партнеры, ребята, не забывайте, пожалуйста, указывать при регистрации страничку, при регистрации номер своего телефона, и как только вы зарегистрируетесь, подтвердите регистрацию через вашу почту. в обязательном порядке поставьте, пожалуйста, свой аватар, ведь аватар, ребята, ну, Всегда же приятно работать с человеком, которого ты видишь и знаешь в лицо А тем более вы приглашаете себе партнеров Даже если у вас один партнер уже в команде, то вы уже спонсор И я думаю, что этому партнеру будет приятно видеть не кошечку, не собачку и не пингвинчиков А именно лицо своего спонсора Ну и начнем с того, что ребята у нас фонде имеются две инвестиции. Это у нас самая крутая инвестиция, она, наверное, будет у нас самая крутая во всем интернете. У нас здесь можно инвестировать с 500 тысяч, миллион и выше. Если вы привлечете себе такого инвестора, то вам сразу же на вашу карточку перечисляется 40% от этой инвестиции. Ребята, обратите на это внимание. Я же говорю, что я сегодня втык получила от админа. А по поводу этой инвестиции привлекаем инвесторов. Не забываем о том, что у нас есть такая крутая инвестиция. Ну и, конечно, приглашайте себе партнеров. У нас есть инвестиции, игра, игра от сейфа, от в World Money, а здесь можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. Но это инвестиции. Ну, у нас еще, ребята, есть те, кто не знает, но у нас есть еще очень хорошая площадки. Площадка, например, World Money. На этой площадке можно делать бизнес, начинать с тысячи рублей, но с малым количеством партнеров. И на этой площадке разработано у нас 18 стратегий, где можно выбрать любую стратегию и, как я делаю, акцент с малым количеством партнеров, выйти на очень хорошие шикарные деньги. Здесь можно за один круг делать 86. 6 тысяч а, для, уже вы выводите, и а, у вас за 20 тысяч активируется площадка а, крутая наша Golden Ring. А также есть у нас социальная площадка, это площадка PDF. А На этой площадке а, можно, а, есть а, в обязательном порядке а, а, ежемесячная проплата. Это каждые две недели подтверждение активности вашего кабинета списывается у вас баланса 100 рублей. Эти 100 рублей распределяются по 10 рублей на 10 уровней вверх. Прошу прощения. А следующие две недели проходит. у вас а, спишется а, 100 рублей с баланса на покупку вашего же клона, который станет к вам же на первый стол. А, единственное, что выставляйте правильно брони, а чтобы вы, если кто заходит на пассив на эту площадку, а, не просто стояли на одном месте, а двигались из стола к, к столу. Кому нужен э, именно подробный маркетинг, звоните мне, я вам более подробно расскажу по, по этой площадке. Ну и также у нас есть такая площадка Golden Ring Mini. Это площадка. Что нам дает площадка? Это дает нам площадка путь к большим деньгам, которым мы выходим именно на Golden Ring. Есть площадка Бехомы. Эта площадочка у нас стоит отдельно. А на этой площадке у нас нет никакой закольцовки, где вы можете сделать вход, можно с 500 рублей делать бизнес. И за один круг вы зарабатываете 3000. Можно тысячу ставить на вывод, а за две активировать площадку Golden Ring Mini и идти вместе с нами к большим деньгам. Также у нас есть площадка Клевер. Эта площадка у нас имеет два, два небольших клевера, где у нас мы получаем реферальное вознаграждение за каждый уровень и плюс получаем по уровням на три уровня в глубину. Причем здесь вход всего лишь 300 рублей – но выход с этой площадки за один круг – 18 750 рублей. Есть площадка «Клевер» большая. Они идентичны, совершенно одинаковый маркетинг. И единственное, что отличается – это входом и, конечно, заработком. На площадку «Клевер» вход у нас 3 а выход с этой площадки вы зарабатываете 187 500 рублей. Очень шикарная площадка. В разделе ребята партнеры находится ваша реферальная ссылка и также отображаются все ваши партнеры до пятого уровня. Ну и теперь начнем с того, что у нас по поводу закольцовки. Какая же у нас есть закольцовка? А закольцовка у нас, ребята, уникальная. Работая всего лишь на двух площадках, это на площадке Golden Ring Mini, у нас мы... Имеем а, пассивный доход по клеверам. Это клевер мини и площадка клевер. А, доход у нас идет на, на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А вот когда мы переходим с площадки Golden Ring Mini, переходим на Golden Ring, с этой площадки у нас идет уникальная закольцовка на площадку World Money и на площадку а, PD. А, вот такая вот у нас уникальная запла... закольцовка. Я же говорю, работая всего лишь можно работать только на одной площадке Golden Ring Mini, а получать... Именно по всем площадкам вы будете получать пассивный доход. Ну и теперь давайте перейдем, я хочу немножко рассказать вам о наших преимуществах. Преимущества у нас, ребята, очень хорошие, не сравнится ни с каким другим проектом. Начну с того, что... Наш основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб, мы все его знаем, партнеры, все знаем его в лицо, он все время с нами на связи, он во всех чатах, он вместе с нами работает на общих основаниях, как и мы тоже, строит себе команду и на заработанные деньги он содержит порядки, наш сайт. Мы стартовали 7 декабря 2019 года и успешно уже вот будет седьмого год и три месяца развиваемся. А стартовали мы всего лишь с одной площадкой, как в World Money. А представляете, уже сколько у нас открылось площадок. Мы идем, мы не стоим на месте, а мы идем вперед и вперед и вперед. Мы были просто, просто ну как, проект, фонд взаимопомощи World Money, а теперь мы инвестиционный MLM проект. Это очень многое значит. Как я уже говорила, на сегодняшний день у нас две инвестиции и семь MLM-площадок. А 6 площадок имеют уникальную закольцовку. Есть, где позволяет нашим партнерам быть еще и на пассивном доходе. Ну, и на всех площадках у нас. Заработок нигде, ничем не ограничен. Единственное, ребята, ограничен можно только ограничить заработок, только своей лени. Не будете лениться, будет, будут у вас деньги. А если вы будете лениться, то, конечно, от лени деньги не прибывают. Запомните это. А по поводу вывода денежных средств. Вывод у нас, ребята, ежедневно. И в праздничные, и в выходные дни у нас нет ограничений для вывода денежных средств. Сколько вы заработали? Заработали сегодня 500 тысяч? Пожалуйста, ставьте и выводите без проблем. А также у нас... Проходят вебинары ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Каждый лидер в команде дает обязательно свои инструменты. Инструменты именно партнерам, которые хотят развиваться у нас в фонде и желают достичь хороших результатов. Я, кстати, поздравляю наших миллионеров. У нас уже миллионеры еще прибавились 2 миллионера. Я поздравляю, ребята, вас с высокими доходами. И с высокими, высокими успехами есть на кого всем партнерам равняться. Ну и хочу сказать, что мы работаем честно, прозрачно и платежеспособно. Ведь вы же сами видите, что у нас в кабинете просматривается полностью все. Можно просмотреть все кабинеты ваших партнеров, вашу структуру, полностью все. Где на каком столе, где у кого есть партнер, у кого нет партнера. Вы всегда можете выставить бронь со своего кабинета и помочь своему партнеру. И первому, первой линии, и второй линии, и третьей, и четвертой, и пятой линии вы всегда можете помочь. Ребята, все у нас просматривается, все честно, прозрачно и платежеспособно. На каждая транзакция, каждого, каждого рубля, каждой копейки у вас отражается на каждой площадке. Ну и теперь, ребята, я хочу начать именно сегодня презентацию с площадки Golden Ring Mini, которая дает нам... Путь к большим деньгам. Путь к путь большим деньгам у нас он... Ну, начнем с того, что можно начать из 2000. А можно начать из 4000. Можно активировать и эту удвоитель. И можно сразу активировать первый блок. Это все делается по желанию партнера. Точно так, покупка клонов у нас только по желанию партнеров. У нас нет никаких обязательных принудиловых, принудилов, чтобы вот, в определенный день нужно купить клона. Нет, у нас такого нет. Все только по желанию партнеров. Все только для партнеров. И у нас управляемый бизнес, где вы всегда наверху, ребята, а под вами ваши партнеры – вы не видите, у вас нет вверху ни вышестоящего, ну, ни, никого нет, это только вы вверху, а под вами ваши партнеры. А у нас идут деньги от партнера к партнеру, 100% всей. Это вы можете даже сейчас проследить. Вот я буду рассказывать вам маркетинг и как будут, как распределяются деньги. Вы сами увидите, что нигде нет никаких отчислений, никакому админу, ни на развитие нашего проекта администрация с нас денег не берет, с партнеров. Он только на свои заработанные деньги, он все полностью содержит сайт. Что дает нам удвоитель? А дает удвоитель нам, ребята... Два партнера дают переход, первый и второй, написала не так, первый и второй партнер дают просто переход в первый блок. Но если вы хотите сократить количество партнеров, приглашенных, то вы можете зайти сразу же на четыре тысячи. И я вам советую сразу заходить на первый блок. Когда только приходит вам сюда этот первый партнер, но у нас еще, ребята, здесь очень хорошая фишка, суперфишка. У нас по нашему маркетингу, у нас реинвест именно этого стола, именно идет в этот стол, никуда-то, ни на второй, ни в, в, в, ни, ни, никуда не летит, а именно по броне спонсора именно в этот стол, что позволяет нам шестью партнерами двигаться к большим деньгам. Даже имея пять партнеров, вы можете прекрасно выйти на площадку Golden Ring. Ну и давайте дальше. Второй партнер, как только это может быть ваш партнер, но может быть и партнер первого партнера. Всегда позвоните своему спонсору и Спонсор вам выставить сюда бронь, чтобы ваш реинвест пошел именно сюда, в ваше плечо. А вот когда под второго выставляете бронь, и сюда становится третий партнер. Это может быть партнер первого партнера, это может быть партнер третьего, второго партнера. Это независимо. Это может прилететь к вам перелив. Вы прекрасно знаете, что мы здесь перемешаны все три команды. На этих площадках Golden Ring, Mini и Golden Ring. Три команды. Поэтому не пугайтесь, если к вам прилетел партнер, который с другой командой. Стал третий партнер, а у первого партнера это реинвестное место. И вы выставляете реинвест именно сюда, это его плечо, и вы получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер Мини. Вот она, эта площадка, где вы будете получать, по, по, получать реферальные вознаграждения и плюс по уровню, на три уровня в глубину. Получили вы 3,7. Дальше, следующий, четвертый партнер у нас и пятый партнер вам дает вообще двойную выгоду. А какую двойную выгоду? А это они дают переход вам во второй блок. И плюс закрывают ваше реинвестное место. А вот сюда под четвертого поставьте бронь и пусть станет сюда шестой партнер. А у четвертого это будет реинвестное место. И вы уже получаете не 3,700, а получаете 3,800. Потому что 100 рублей у вас уже идет за площадку Клевер Мини, пассивный доход. Перешли вы во второй блок, а за вами, ребята, идут постоянно, все время здесь, вы будете крутиться на этом столе, вы же будете приглашать, с, с удвоителя будут к вам люди переходить сюда на этот стол, а те, которые заходят на 4000 сразу, здесь будут идти реинвесты ваши, ваши, ваших партнеров, ваши партнеры, независимо, кто становится, то ли это первый, то ли это второй на это место, но когда вы ставите второго партнера, позвоните вашему спонсору, и он выставит бронь именно сюда, потому что это реинвест будет ваше плечо. А вот третий партнер, когда становится под второго партнера, у первого будет это реинвестное место, это его место, это его плечо, и вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода, а за 3000 у вас активируется площадка Клевер, что, а вот четыре тысячи и четвертый партнер, и пятый партнер, а вам приносят вообще двойную выгоду. Вы вылетаете за двадцать тысяч на площадку Golden Ring и плюс у вас закрывают они ваше реинвестное место. Четвертому выставили, поставили шестого, а у четвертого это реинвестное место, и вы получили уже не тысячу, две тысячи. Вы получили по кливерам 500 рублей реферальные и 500 по уровню. И вы уже будете все время получать по 2000 с этого места. Вот, смотрите, Так вы же будете здесь крутиться все время на этой площадке, и вы будете постоянно-постоянно получать три семьсот три восемьсот две тысячи и плюс ваши партнеры плюс ваши реинвесты все реинвесты ваших партнеров все идут летят именно за вами на вашу площадку на нашу площадку Golden Ring Золотое кольцо. Вышли вы сюда на золотое кольцо. А здесь, ребята, что там на этой площадке доход не ограничен? Что здесь совершенно не ограничен ничем? Это вот лучший заработок, лучше маркетинга, чем у нас в фонде, ведь не найдешь нигде в интернете. Где вы видели, чтобы с местной матрицы, получать две выплаты, и чтобы семиместную матрицу можно закрыть пятью партнерами. Да, это, когда начинаю рассказывать, то говорят абсурд, а вот, ребята, это не абсурд, вы активировалась у вас автоматом за 20 тысяч Golden Ring, эту площадку можно и отдельно активировать Golden Ring за 20 тысяч можно купить сразу первый и второй стол. Можно купить первый и третий стол. Заходить на 120 тысяч, как у нас заходят партнеры некоторые. Сразу покупает стол и выплат. Как вы видите, это третий блок. У нас полностью все выплаты. Выплатный стол. Но сюда идут с Golden Ring Mini все ваши партнеры и идут реинвесты ваши и ваших партнеров приходит сюда на это место становится первый во второго партнеру, позвонили обязательно спонсору дружите со своим спонсором ведь спонсор вам всегда поможет это э, ваше реинвестное место по броне спонсора а сюда выставили бронь и пришел ваш третий партнер это партнеры могут быть Командные, не лично ваши приглашенные, ребята, я делаю еще раз акцент, а когда третьего партнера ставите, у первого это реинвестное место будет и выставляете бронь именно вы или своему партнеру первому выставляете со своего кабинета. Бронь, чтобы у него реинвест именно стал в его а, матрицу. И получаете вы 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый, они дают, конечно, вам двойную выгоду, как я уже говорила. Они дают переход вам за 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. А сюда поставили шестого, а вот четвертого – это реинвестное. И опять получили 20 тысяч. И опять вы точно так же двигаетесь вместе за, все, за вами, ребята. Все это идет по одному сценарию. Сюда поставили третьего, а у первого реинвестное. И опять 20 тысяч получили, а это ваше реинвестное место. А вот 20 тысяч с этого и с четвертого и с пятого а по 40 тысяч. И вы уже перешли. Третий блок. А сюда поставили шестого, а сюда у четвертого реинвестная и опять получили 20 тысяч. Да пока сюда доходит до третьего блока, у партнеров уже по 60, по 80, по 100 тысяч на балансе для вывода. Вы дошли быстро сюда, на этот третий стол. И здесь второй это опять реинвест по броне спонсора. А поставили третьего партнера, выставили бронь у первому, реинвест. И получили 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 идут, распределяется 10 клонов, на, летят на первый стол на вортмане, 1 клон за 5 тысяч, на четвертый стол вортмане и 50 клонов летят на площадку PD, где вы получаете пассивный доход. Именно, что я говорила, с этой площадкой. А ну-ка, представляете, 10 фонов по 1000 рублей летят на первый стол. Это не только к вам полетят, они разлетаются полностью по всей структуре вашей. И ваши партнеры благодаря вам тоже получают пассивный доход. Ну, ребята, убедились, что у нас нет нигде никаких отчислений ни администрации, ни на развитие фонда. У нас все деньги идут от партнера к партнеру. А вот когда приходит к вам четвертый партнер, что вам 100 тысяч на баланс для вывода, а пятый приходит вам опять 100 тысяч на баланс для вывода, а в четвертого выставили бронь 6 а у четвертого реинвестная, и опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно, и так бесконечно. Не бойтесь больших денег. Деньги всегда приходят а, к тем людям, которые... Не боятся именно больших денег и расположены, и знают о том, что они уверены в том, что они заработают здесь. Ребята, не бойтесь, старайтесь как можно больше общаться с новыми людьми в соцсетях, звоните в скайпе, в телеграме, ведь в бизнес люди приходят, новые партнеры приходят только через общение. И я, например, скажу на своем примере, я не рассказываю, когда делаю презентацию, я именно рассказываю Golden Ring, Золотое кольцо. Вот именно с этого я начинаю, с этой площадки. Я молчу по всей... Тем остальным площадкам, что у нас есть еще столько площадок, а именно с этой площадки, здесь можно, возможности, здесь можно 20 тысяч, можно сложиться и по 10, можно и вчетвером сложиться и работать именно по одному э, аккаунту. А вот заработали 20 тысяч, купили э, следующему, заработали, купили следующему. Вот так люди делают, не бойтесь, не бойтесь, ребята, приглашать на 20 тысяч. Мы не знаем, какие возможности у людей. И прошу вас, запомните, деньги растут не на деревьях, они в кармане у людей. Ну, с вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи World Money. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните мне, пишите. Я всегда отвечу на все ваши вопросы.